можно услышать гордую фразу ⁇ Я не ем после шести ⁇ А кстати, а вы едите после шести ⁇ Как я понял, вы едите вот после шести, шести ⁇ А что вы едите после шести ⁇ А что попадется? А вы разделяете эту вот фразу, что не надо есть после шести ⁇ Как вы считаете? Разделяем, но не получается. Давайте сейчас разделим этот стол пополам и на эту сторону стола поставим то, что вы едите после шести, а на эту сторону поставим то, что вы не едите после шести. Сюда что ем, сюда что не ем. Тортик, передайте, пожалуйста. То есть это все вот так туда перегружать? Так. Да не, мне это не надо, мне это достаточно. Это мне. Это мне. Это мне. Это мне. Да. Забота о старшем поколении. Нет, тоже мне. И это мне. Да. Тут еще вот этих круглых нет, мантов, да? Да, да, да. Нет, и, и мне, да. Как в той рекламе. Это а, это? Деточка. Это а это? не А это? Подожди. Не, я, конечно, могу вот этим закусить. это? А но вот, вот это... это лучше всего. Не... А это, между прочим, пыло. Я в курсе. Ну и что? Не в нашем рационе. То есть это мы сюда кидаем? Это сюда. Да, разбежали сейчас. Это куда ставим? Сюда, сюда? Это не надо, да? Неинтересно. Понятно. Это так. Не, ну можно, конечно, начать с того, но все равно закончить вот этим будет намного приятнее. А как вы относитесь вообще к правилу «не есть после шести»? Вот как считаете, это правильно или нет? Это, безусловно, правильно «не есть». Но вот так, кстати, сложилось, что, например, у меня все время начиналось, в связи с тем, что я работала в ночные смены долгое время, у меня как раз таки вся и дата после шести начиналась. Я вам сейчас попытаюсь доказать, что это, в принципе, правильно. Но надо есть правильные продукты после шести. Ведь когда человек не ест после шести, у него в организме вырабатывается определенный фермент с таким страшным названием липопротеин киназа. И этот фермент отвечает за то, что все, что вы не съедите потом, ведь вы голодаете 10-12 часов, все, что вы в дальнейшем не съедите, будет трансформировано в жиры. Так что вы будете на следующий день полнеть даже от одного листика салата. Представляете? Ужас. И чтобы он не вырабатывался, надо обязательно вечером что-то съесть. Но вот тут парадоксальная ситуация. Если мы съедаем углеводистые продукты, хлеб, вот это... Тяжелый вздох, тяжелый вздох. Углеводистые продукты, они способствуют выбросу инсулина. Помните? Они выбрасывают инсулин, инсулин появляется в крови, и инсулин не только тормозит ваше похудение за ночь, но тоже способствует тому, что вы на следующий день, какие бы усилия ни проявляли, худеть вы не будете. Поэтому вот эти как раз продукты на ночь есть ни в коем случае нельзя. К этим же продуктам можно отнести и каши, и фрукты. Эти все продукты содержат в себе сахара. Не только обычную сахарную фруктозу, которая относится тоже к углеводам. Вот. Но что мы можем есть и что нам нужно есть? Нам нужно есть белок. Ведь из чего состоят наши клетки? Они состоят из белков, из аминокислот. И аминокислот. Ночью вы ничего не едите. Организм ваш, он развивается, клетки делятся, и поэтому вам на ночь необходим белок. Белок – это может быть белок курицы, белок творога или белок яиц. Все равно, но ну, небольшое количество белка надо обязательно съедать. Но этот белок плохо усвоится, если не будет клетчатки. А клетчатка содержится вот в этом в самом подносе, в овощах, конечно. И вот это можно есть вообще неограниченно. А пиво мы вообще сразу убираем со стола и забудем про него уже до конца нашей передачи. Значит, что мы едим? Вечером у нас есть тот самый салат, о котором мы уже говорили, в который мы добавляем белок. Это может быть творог, это может быть брынза, это может быть немножко курочки. Берем овощи, которые помогают нам усваивать этот белок. И на ночь мы съедаем два белка куриных яиц. Желки при этом удаляем. Самое вкусное. Многие просыпаются по утрам и говорят, я не хочу есть. А к вечеру как раз появляется чувство голода. Таков наш организм, такие биоритмы. Ведь вечером мы не видим солнечного света, а у нас есть... Гормоны эндорфина, гормоны удовольствия, которые мы получаем, они активизируются всегда при солнечном свете. Есть такой гормон серотонин. Вот когда вы уходите в ясную солнечную воду зимой на улицу, у вас шикарное настроение. Оно шикарное не от того, что погода хорошая, а от того, что выделился гормон серотонин. И вы, чувствуя нехватку этого серотонина, вы пытаетесь есть какие-то вот сладости, жирные продукты, потому что на сладкой тоже выделяется этот гормон. Но потакать себе не стоит, потому что так можно себя подсадить на это, и постоянно у вас выделение этих эндорфинов, этих гормонов, будет связано со сладким. Поэтому надо немножко себе ограничить в этом деле. Договорились? Договорились. Теперь все возьмите свои блокноты, и мы запишем наши правила. Правило номер первое. Есть после шести можно и нужно. Правило второе. Красивый ужин, традиция семьи, эталон общения. Сделайте свой ужин красивым и общайтесь за ним. Правило третье. Перекусы в вечернее время вполне допустимы. Вот этот прекрасный пример овощей – это ваши перекусы вечером. Правило для тех, кто худеет. Есть после 18 часов можно и нужно. Продукты – овощи и белок. Алексей Владимирович, скажите, а овощи днем можно есть? Конечно, можно. Это же клетчатка. А клетчатку можно есть круглые сутки. Можете хрустеть этими овощами целый день.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 Как в той рекламе, это не а молодец, это? это? А это? А это? Подожди. Не, я, конечно, могу вот этим закусить, а но вот это? вот это лучше всего. Не. А это между прочим пыло. Я в курсе. Ну и что? Не в нашем рационе. То есть это мы сюда кидаем? Это сюда. Да, мы разбежались сейчас, Это куда ставить? Сюда. Сюда? Сюда? сюда, сюда, сюда. Это не надо, да это. не интересно. Понятно.